Всем привет! И сегодня мы продолжаем снимать летсплей Да, мы продолжаем проходить, так сказать, Sims 3 а, с нашей семейкой Вульф. Так, а, давайте мы сейчас зайдем к нам домой, домой, домой, домой. Здесь плавить, да? Думаю, может, нам на пляж ходить. Надо будет на пляж сходить. Да. Так, а, что у нас дома творится? Дома у нас ничего не творится. Кстати, надеюсь, что скоро будет свайба. Надеюсь, что скоро будет свайба. Да. Но перед этим мы переедем в дом. Да, переедем в дом. Возможно, даже следующей серии. Возможно, я не знаю когда. Не знаю когда. Но, возможно, мы переедем а, в следующей серии. Так. А давайте на пляж-таки пойдем. Давайте на пляж пойдем. А, так, где он тут? где пляж а вот он пляжик давайте мы туда пойдем а посетить пляж а, морской мост вместе так включаем нашу игру и а, так я не понял что отменили действие я не пойму отменили действие походу. так ладно по другому сейчас а, Посетить пляж, а, морской мост вместе с, а, короче, вместе с нашим бойфрендом, так сказать. Погнали на пляж, пляж, пляж, пляж. Как раз там самый а, закат. Сейчас будет короче. Погнали. У нас нет машины, поэтому поедем на Велике. Да. Погнали на пляж. Ты ч опять в чрной одежде, а? Это mm. же вроде yeah. не твое основное. Не твой основной наряд. Так. На такси, на такси едем. Кстати, я хочу еще по другой семейке записать. Лесплей. Я думаю, что с этой семейки мы закончим когда-нибудь. и сам по другой семье записывать. Но если хотите, я могу потом вернуть семейку эту на канал. Уже после того, как они все поженятся, да? Так, что фоткаешь? А давайте-ка мы сделаем превьюшку. Сделаем превью, Сделаем сразу превьюшку, чтобы было красивенько так. Я сфоткаю. Оно будет на превьюшке. Sims. так давайте мы немножко так сказать повернем о давайте сфоткаем давайте сфоткаем так только надо включить М -м. или давайте сфоткаем по-другому давайте наших персов сфоткаем а где наши персы а ладно Сфоткаем уже такую картину. Да. Давайте. нажимаем Сфоткали. Все готово. Давайте... Посмотрим. А, так. Ты выгораешь. Заджи. Ага. Или давайте еще, еще в что Манка, Манку, не Джахани Арво! Арво Золка Фатап! Ипто, Сон, Сабиб, Стив! Uh, uh, да не давайте не эту превьюшку делать будем на то остальное <связ> потому oh. что она опять oh, какая-то oh. темная получится пипец будет потом потому что М -м -м -м. так пустить камень давай пустить камень а ну и думаю мы сейчас скоро вернемся домой и на этом закончим серию а так В принципе, в принципе город красивый, да, он красивый, но он непривычный мне, он непривычный мне, и мне кажется, что возможно я все-таки перееду в другой дом, Или вообще в другой город, ну, возможно мы привыкнем к этому городу, потому что мы в нем только несколько дней живем, так, вы уже домой хотите, да? это очень плохо так видите на этом велике окей не такси так не такси пусть это так будет а какие-то животные бегают кстати давайте мы сейчас кошку забежим с Доедем. Ну, в принципе город красивый если так вот посмотреть, то город красивый, особенно ночью. И, типа, тут только квартирки мне такие вот лагучие не нравится, вот такие вот дома а, немножко не отображающие. Так, я не понял, что у меня за настройки вообще стоят. А, давайте вот так вот настройки делаем. Все, думаю нормально. Думаю нормально. Так, что Вам нормально, да? Все. Погнали, погнали, погнали, погнали. Ты что на кухню захотела? А, чё приготовишь? Ч приготовишь? А, нет, ты не готовить, собираешься. Ты сок пить собираешься. Кстати, я не знаю, будет ли лесплей по 74, возможно, я скачаю 74. Будет у нас лесплей по 74 пока что 73 хватит на канале. А, так, и кстати, меня спрашивают, а, как я записываю через какую программку. Но а, видео на канале есть о том, в каком приложении я записываю ролики. Ну а так скажу, что записываю в фильморе 9 Как было сプレイшь, все записаны, все ролики вообще записаны фильм ори 9 и здесь как бы прикольное приложение прикольное и кстати почему когда мне в комментах писали да кто-то писал когда тоже пытались а, записать ролики по 73 да и когда они записывали в полноэкранном режиме да а, у них там вообще ничего не было то есть вот так вот лагало сильно а, я скажу когда вы записываете какую то игру в полноэкранном режиме вы это делаете неправильно то есть вам нужно записывать в оконном режиме там можно настроить все и как бы я записываю в оконном режиме и это самое оптимальное да чтобы записывать ролики так что надо писать что приложение плохое приложение нормальное. сначала да у меня такая же фигня была потом я разобрался углубился а, вот в эту запись и Понял, что надо записывать с помощью э, иконного режима, оконного, чтобы все было окей. Да. Кстати, ты у нас без работы. Надо им компьютер купить, я думаю. Давайте, погнали покупать им в ком. Потому что он нам очень сильно нужен. Только я не знаю, куда его поставить. Я не знаю... Может его куда-нибудь вот сюда, в, личную, в лишнее место такое найти, поставить. Окей, погнали искать комп за наши деньги, да? Сначала стол нужен. Сначала стол, естественно, возьмем. Типа вот это все столы, да? Ну ладно, давайте какой-нибудь возьмем. А, так, куда тебя можно поставить, в принципе? Давайте только вот такой вот возьмем, только белый, только белый стол. Либо вот такой вот. Но вот такой вот. Давайте вот такой вот возьмем. Все будет окей просто. Все. Окей. И давайте какой-нибудь комп возьмем. Давайте ноут возьмем за 5000. А, Все. Пусть вот так вот будет, пусть вот так вот. Потому что я для всех персонажей выбирал самые дорогие вещи, которые только можно выбрать потому что, ну, я создаю удобство, я комфорт создаю, как бы, персом, чтобы им было удобно. И давайте мы уже устроим персонажей на работу. А то, что это вы без работы ходите? Так, ты... А, работай Работы и профессии найти работу? Иди ищи работу себе, потом поспишь. А, так, погнали искать себе работу. Думаю, что все будет окей просто. Кстати, меня спрашивают откуда прическу я скачал а вот для нашей для нашего персонажа а, я скачал прическу из Sims 3 Pack, потому что а, там классные прически разные есть эта прическа тоже есть если там покупаться давайте найдем самую высокооплачиваемую работу пожалуйста ну что самое вот, пусть а, наука принять работу мы теперь в науке работаем Отлично, ты тоже найдешь работу себе потом пойдете спать. А, думаю, что сегодня две серии выйдет, и думаю, что даже три, три серии. Во-первых, мне нужно, мне нужно а, развивать свой YouTube канал, чтобы на да, YouTube продвигал меня больше. Во-вторых, я хочу просто радовать контентом. Давайте в кулинарию пойдешь все давай погнал в кулинарию пойди спать и тоже поспим потому что да уже спать как надо уже 23 30 и погнали спать короче погнали спать короче ну и думаю, все на этом конец в следующей серии увидимся всем спасибо за просмотр, всем пока